Раз, раз, и to... Я шел среди высоких гор вдоль светлых рек и по долинам. И все, что не встречал, мой зор мне говорил обе. Я был любим, любим, я был и все другое позабыл. Сияло небо надо мной, шумели листья, птицы пели. и тучка резвой той куда-то весело летель. Дышала счастье все кругом, но сердце не нуждалось в нем. Меня несло, не Слова наша рокая, как волны море в душе стояла тишина, превыше радости и горя, едва себя я. Осознал мне целый мир принадлежат. Зачем не умер я тогда? Зачем потом мы оба жили? Пришли года, прошли года И ничего не подарили Что было слаще и есть глупых блин, блаженных дней не шелся Высокий горх, дождь и тлых и Что не встречал мой взор, не говорил об едином. Я был любим, любимым был и все другое позабыл Сияло небо над мной, шумели листья птицы пели. И тучка резвой чередой куда-то весело летнее Дышало счастье все кругом, но сердце не нуждалось днем